Всем привет, мои дорогие друзья, с вами, как всегда, я Саша, и сегодня мы вместе с вами будем продолжать наш с вами летний летсплей версия 2.0. Ну что, ребят, поехали. Так, ребята, как помните, в прошлой серии мы с вами остроились вот на тот замечательнейший фермерский остров. И посадили вот здесь вот, вот такой вот маленький огородик, также выращиваем дерево. Я также не смог решить проблему с эм, мобами, которые постоянно пропадают. Так, вот и серии мы с я думаю, отправимся вот на тот замечательный остров, потому что я обожаю Японию. Я, я обожаю все то, что с ней связано. Я надеюсь, нам хватит э, всего. Я на всякий случай возьму брони... И все, <distint> <ughs> потому что все остальное мне просто не нужно. Ну, в общем, короче, мне сейчас пришла идея. Н у нас есть квест на то, чтобы мы а, вырастили два капшиниц, так вот. А у них тут, смотрите-ка. А, я думал, тут есть. Ну ладно, пофиг, все равно возьмем. Так. Да, я этими блоками должен был отстраиваться. Окей, ладно, если сейчас отстроимся булыжником. Опа, палим, палим, палим, что там. А где животные? А вы что тут делаете? Окей, ладно. Главное, там не сдохните, окей. Так, вот, вот, сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас мы сдадим квест. Сейчас мы сдадим квест а, один. А, мы сами не сможем сдать. У нас пшеницы все равно не хватит. Нам нужна еще пшеница. Давайте мы им немножечко сделаем капитальный ремонт. Возьмем булыжник. И в некоторых местах просто заделаем. Ой, я чуть не полетел вниз. Так тут все равно никто смотреть не будет. Я думаю. Раз. Это мы должны были сами вырастить. Но все... Стоп, где блок? Его зажало, что ли? Кажется, его рил зажала. что здесь? Нет, его здесь нету. Ага. Что-то мы немножечко тупанули. Ладно, пофиг. А, вон он там. Давайте-ка, ну-ка. Занька. Я с собой кирку не взял. Ладно, окей, пускай у вас тут постоит вот такой вот столб. Знаете, такая викторианская эпоха. Так, вот. Вырастить пшеницу, почему-то у меня не отобразилось, Это что выполнено. Ну да ладно. Огромное тебе спасибо. И что ты нам дашь? Денег. Денег, много денег. Довольно-таки. 39. Прекрасно. Я считаю, уже хорошо. как бы Я надеюсь, этого хватит на full set Gucci flip-flap. Че я сейчас сказал? Ладно, просто какой-то рандомный набор слов был. Общем, я хотел сказать на фул комплект от Gucci Прада. А не Гуччи Флипфлап, блядь. Не, кстати, возможно, нам и хватит на Гуччи Флипфлап. Ой, он сейчас сбросится. Чувак, не сбрасывайся. Понимаешь? Жизнь вся у тебя еще впереди. Ну что же, ребят, вот мы как бы уже на острове, и тут много разных персонажей, я вижу. У нас тут стоит Циньхува, массовка, просто хэллоу, Чайли. Сейчас не все пойму, че ржу. Так, Чайли можно на нанять у нас за три Сакура Ливс. Ну, типа листва Сакуры, и она у нас будет на побегушках пять дней. Сенсей и Японка. Давайте сначала поговорим с Японкой. Он слушай, ты не видел мою катану, никак не могу ее найти. Нет, а что? Если найдешь, то принеси мне ее до... Дойтами... Дойтасимасты. Заранее оригатого до... заимаста. Ш ⁇ Это на каком.. Это на японском? Я надеюсь, я никого сейчас не послал. Так, японка катана. Нужно найти какую-то катану. Окей, вот катана. Вот этой мадамы. Давай поговорим с тобой, безглазая, смотрит. Вам что-то нужно? Я чувствую от тебя свет, он так и сочится из тебя. Я не понял, святые мы мечи, что ли, включились? Или я, я, я, я, я не понимаю, что это значит. Мы нуждаемся в твоей помощи, чма. Чма. Тьма пробудилась ото сна, и только ты сможешь справиться с ними. С ними это с кем? Кого побеждать? Где-то здесь спрятан меч света, и с помощью него ты сможешь победить злую силу, спасти этот мир. Спа а, спасти этот мир и отвоевать священные развалины, которые принадлежат нам. ПС, призраки не распавнятся, так что действуй аккуратно, не сбрасывай их. Ага, нам надо с призраками сражаться, а я немножечко голоден. Ой, я чуть не... Я сказал, я чуть не сбросился, да? Ну как вам сказать? каркал. Вот яблоки поем А, уже жрать даже не надо Ладно, все равно на всякий пожарный возьмем Так, я сейчас получается Нам надо будет перекопать этот остров Чтобы найти Какую-то шнягу, да Так, я не хочу портить остров Поэтому давайте мы там где Опа Меч света о, как раз-таки то, что нам нужно а, сакура Ливс, сакура, ну, типа, росток сакуры и 8 паутина. Паутину мы сами можем переделать в этот, в ниточки. Давайте посмотрим, что ты делаешь. 2, 3. На нить. Ты, ты что ты делаешь? Оно сейчас ходить, ходить за мной будет, да? Это вот чудо. Нет, оно стоит. Так, аж меч у нас света мы нашли какой-то. Острота, 5 заговор огня, Два сила, 5 бесконечность. Фига себе, меч! На целый летсплей можно даже не покупать. Спасибо, автор карты. Так, ты будешь со мной следовать, нет? Не, осталось 4. Я за тебя сакуры отдал. До хери. Так ты собака, сонная. Ты будешь со мной ходить, нет? А вот, все, теперь оно за мной ходит. Чайли. Как же мне стыдно сейчас. Но рофл крутой. Я оценил. Так, чайли, все. Я так понимаю. Мне кто-то не сбросилось. А, это он! Нам нужно убить 5 призраков, и все. Нам нужно еще цветы и найти кота на японке нам был лук. Ой, блядь! Давай, главное их не сбросить. Одного грохнули, так. Ай, на мосту не сражаемся. Сука, мне ёбнули. Давайте поспим, короче. Они, кстати... А, они, а, они же не распавнятся. Я думал, сейчас придем нам снова придется... А, они не распавнятся, нормально. Сколько мы... С каких мы убили уже? Мы убили двух из пяти. Ой, блядь, он прям на этой хрени. А! Пошел в жопу. Так. Ай. Ай. Все. Убили одного. Так, там еще есть, я вижу, в центре. А где наш Чайли? Ну-ка, давай-ка. Вот последний остался. О, он в паутине прям. Прекрасно. Сейчас сдохну. Валим. Чели, там, Бля, она не работает. Помогите, селф. Ой, и чё? Я сейчас дам тебе селф по голове. Где наши чили Сколько у тебя? А, мы не можем посмотреть, сколько у него жизни. Окей. Там сейчас мы его долбанем. Как будет ему? Сейчас не сдобрывать. Я думал, он уже скинулся. Так, э, э. э. Да, мы всех грохнули. Прекрасно, все прекрасно, все прям отлично, отлично, отлично. Так, Япон. Ай, Сенсей. Держи. Спасибо, ты герой. И она нам ничего за это не дала. Ну, зато нам дали меч. Вот такой вот. Спасибо. Ну, я тогда предлагаю сейчас перекопать эти острова. Чтобы понять, может, сюда что-нибудь засунули. Ой, блин. Ну-ка. О, катана. Мы выполнили задание. Надеюсь, хотя бы за вот это вот нам что-нибудь да и дадут. Денежку там, опыт. О! Деньгу дала! Прекрасно! Все, спасибо! Огромное. Так. Сейчас мы с вами, значит, собираем этот сундучок и проверяем, что тут есть. На этом острове. А, кстати, на том что-нибудь есть? По-моему, там вообще ничего нету. Опять мне зажали, блин, ресурсы. Ну почему всегда мне зажимают ресурсы? Ну ё-моё, я же хочу просто, блин, покопаться, посмотреть, что тут есть. Может, там все внутри спрятано? По-моему, здесь нету. Нет, здесь нету. Можно даже не копаться не смотреть. Тут Ой, мы ее сейчас закроем случайно. Но она телепортируется, так что ей норм. Блин, может, там есть? Сейчас посмотрим, давайте. Бежим. Она задолбала. Вот так приходит, вот так очень интересным образом. Давайте прям вот здесь скопаем, здесь. Прикиньте вниз, сейчас полетим. Плашмя. Блять. Видимо, мне даже это представлять не нужно. ⁇ моё. Ну, блин, ну скажите, пожалуйста, что там будут ресурсы, которые мне нужны. Я же не просто так сюда пришел, правильно? Здесь нет ресурсов. Валим отсюда. Очень обидно. Плохой остров. Зря мы сюда простраивались. Надо было простраиваться на другой остров. Там, где много... А! Ресурсов много! Она меня задолбала уже пугать. Ёптиль, моптель Ну что? Я думаю, то, что мы с вами на этом уже будем заканчивать. Потому что я уже не знаю, что нам делать. муки у нас нет. Ничего у нас нет. И поэтому мы сейчас с вами вот так вот э, с челли...